Всем привет! На связи Джуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня по вопросам в ваших комментариях я понял, что многих интересует проблема со сном. И как, собственно, наладить свой сон. И простые простые рекомендации. В первую очередь вы должны понять, что на ваш сон влияют два фактора физический и эмоциональный. Если вы физически сзади не устали, вашему организму сон как таковой не нужен. Если вы, допустим, имеете нережимный сон, то есть вы как бы поздно проснулись, то, конечно, он не успел потратить столько энергии. И второй фактор – эмоциональный. Если когда вы ложитесь спать, вы начинаете думать обо всяких вещах, которые вас эмоционально задевают, это будет мешать вам тоже расслабиться, и перейти в состояние сна. И вот сейчас мы с вами поговорим о переходе. Как же нам быстро это все сделать? В первую очередь, рекомендация первая – это, соответственно, вставать и ложиться в одно и то же время. Даже на выходных. То есть ваша задача найти тот удобный, комфортный для себя ритм, в который вы ложитесь спать. Многие из вас, наверное, хотят больше свободного времени. Но нужно понять, что если у вас хронический постоянный недосып, это накапливается и приводит к ухудшению самочувствия и повышению эмоциональности. А значит и к дальнейшему повышению тревожности. Поэтому старайтесь ложиться спать в одно и то же время и, и спать хотя бы 7, 8, 6 часов. Все зависит от вас, от того, какой вы человек. Мне, допустим, нужно 8 часов сна. Я очень страдаю, если плохо, ну, то есть, если у меня сбивается сон, для меня это очень тяжело. Поэтому я все время за этим пристально слежу. То есть, чтобы я ровно в 12 лег, в 8 встал, и я встаю так даже на выходных. И это позволяет сохранять этот ритм, ты привыкаешь быстро, и потом уже совершенно совершенно автомате твой организм уже знает, что вот сейчас ты ляжешь спать. Второй совет – это физические нагрузки. Когда у вас есть какие-то серьезные физнагрузки, и не путайте это, пожалуйста, с огородом или постоянными прогулками по офису, по душным улицам, по метро или электричкам, или сиденье в пробках – то есть вам нужны серьезные физические нагрузки, которые заставляют ваш организм развиваться. Вот когда вы даете нагрузку достаточно большой организму, что ему приходится адаптироваться, он, соответственно, сильно устает за день, и это позволяет вам этой ночью хорошо спать. А на следующий день, когда у вас нет тренировки, он весь день восстанавливается. И в итоге тратит еще столько же энергии, как при самой тренировке. Поэтому ночью вы опять хорошо спите. На следующий день, если вы тренируете три раза в неделю, у вас это все, собственно, повторяется. Третий момент. Это то, что вы делаете перед сном. Соответственно, часто я рекомендую так. Это прогулки перед сном на свежем воздухе, это чтение книг, например, аудиокниг, а вот это очень помогает. Прям человек включает аудиокнигу, слушает и потом через полчаса уже чувствует, что его клонит сон, выключает, ложится спать. И, соответственно, травяные чаи. Различные есть успокаивающие чаи. Вечерком попить такой чай, даже при просмотре сериала любимого, за полчаса за сна, это очень классно расслабляет. Поэтому обязательно перед сном не делайте никаких просмотров боевиков, каких-то серьезных разговоров, каких-то серьезных вещей, работы. То есть вы должны перед тем, как лечь спать, как минимум полчаса в расслабленном режиме провести. Следующий момент – это ваше эмоциональное состояние. Это самый, наверное, важный момент, потому что если у вас проблемы с эмоциональными реакциями, то все эти советы они не сильно вам помогут потому что основная проблема в эмоциональных реакциях это нервное напряжение в теле чтобы человек заснул ему нужно привести свое тело в такое состояние как будто он уже спит то есть он должен быть расслаблен глаза закрыты тело неподвижно и соответственно спокойное ровное дыхание чтобы все это сделать вам нужно в первую очередь эмоционально быть спокойным. Поэтому здесь нужно помогать себе, разбирая те ситуации, которые у вас эмоционально вас задевают. Очень часто мы можем использовать такую, такой момент, как десенсибилизация, десенсибилизация. То есть это, по сути, попытка убрать эмоциональные реакции к каким-то стрессовым событиям. Для этого вы можете взять любую дыхательно-медитативную практику и, соответственно, когда вы о чем-то думаете, при этом медитировать, чтобы вы эмоционально спокойнее начинали к этому относиться. То есть вы как бы не пытаетесь отвлекаться от тех мыслей, которые вас эмоционально задевают, а пытаетесь а, привести себя в спокойное состояние в то время, когда вы об этом думаете. Ну и, соответственно, последняя рекомендация – это все равно работа со своей эмоциональной сферой в целом. У меня практически никогда не бывает проблем со сном только потому, что я эмоционально очень спокойный сам по себе. То есть я к любым даже проблемам отношусь спокойно из-за низкого уровня тревожности и эмоциональности. Поэтому я могу засыпать даже когда завтра что-то важное, что-то предстоит, потому что я совершенно спокойно к этому отношусь. Поэтому важно, чтобы вы понимали, чем больше вы проработаете в разных направлениях, тем более эффективно будете спать. Здесь, напоследок, я бы сказал так. Знаете, недавно шутка была такая классная. Две подруги встречаются, одна у другой спрашивает. «Слушай, ты такая стройная, подтянутая, свежая. В чем твой секрет?» Такая говорит, «Нет секрета». Я, говорит, просто говорит, три раза в неделю хожу в зал, высыпаюсь, сплю режимно, правильно питаюсь». Занимаюсь массажем, натираюсь кремом после душа. И подруга такая, о, а каким кремом? Имейте в виду, что все очень просто. Чем больше закрытых у вас сторон в плане плохого сна, и как бы вы здесь закрыли, здесь закрыли, тем выше вероятность, что вы будете хорошо спать. Поэтому всем спокойной ночи. Пока.